Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такие вот следочки-носочки. Они очень простые в выполнении, очень просто рассчитать их на любой размер, от какого-нибудь маленького размера до мужской ноги. Вот, вяжутся они на одном дыхании. За вечер вы сможете связать пару вот таких следочков-носочков. Делаются они на двух спицах, вяжутся и затем сшиваются. Швы получаются очень мягкие, аккуратные. Как вы видите, их практически не видно, эти швы, они с боковых сторон у нас. При этом носятся и одеваются очень легко, носятся аккуратно. Их легко стирать, они непривередливые в уходе. На пару следочков среднего размера уйдет около моточка. Если вы будете вязать мужские то рассчитывайте на то что уйдет на где-то 42 размер один моток а уже после 42 уйдет моточек с лишним вот из таких исходя судя, растрат и расходов пряжи вы ориентируетесь если вяжете очень плотно очень туго то можете взять спицы размером побольше если вяжете очень свободно то рекомендую взять спицы меньшего размера для того чтобы получилось не слишком скажем такие вот растянутые и не очень тоненькие для того чтобы они потом в дальнейшем не быстро протерлись кому понравилось лайкайте и приступаем к вязанию для вязания нам понадобится пряжа, я рекомендую взять какую-нибудь полушерстяную пряжу для того, чтобы изделие ваше было износостойким и тепленьким а, также если у вас ниточка слишком тоненькая возьмите нить два сложения если по потолще то супер начинаем вязать у меня же эта пряжа а, классическая alize на gold здесь полушерстяная пряжа 240 метров 100 граммах более подробно есть отдельное видео о данной пряжи у меня к сожалению ребеночек поиграл самоточком поэтому пришлось смотать его вот такой моток как вы видите сейчас на экране а, спицы нам понадобится либо две прямые, либо же это круговые спицы. Но вязать мы и в том, и в другом случае будем просто двумя спицами поворотными рядами. Я возьму вот эти круговые на коротеньком тросике для того, чтобы вам, скажем, по экрану, звук не царапал краешками спиц о стол вот, поэтому я буду вязать вот этими, вы можете просто взять прямые это номер 3, половиной, какими вам удобно вязать если же вы вяжете слишком туго, то используйте спицы потолще если же вы вяжете слишком свободно, то возьмите потоньше, для того, чтобы опять же таки изделие не слишком быстро деформировалось, также нам понадобится иголочка, ножнички и сантиметр для начала работы нам нужно набрать число петель кратное 4. Это просто для того, чтобы нам удобно в дальнейшем было распределять петельки. Для размера 35-39 средней плотности либо узенькой ноги, достаточно набрать 48 петель. Их будет, скажем так, достаточно и для вязания резиночки, и для вязания самой пинеточки следочка. Вот этого достаточно. Если вы вяжете на плотную ножку, как это у меня, допустим, 39-40 размер, но плотная нога, то есть широкая, я буду набирать 52 петли. Также число, как вы заметили, кратное 4. Если же вы вяжете на мужскую ногу, скажем так, 42-43, то, соответственно, можете набрать 56 петель. Я думаю, что этого вполне достаточно для ноги взрослого мужчины. Итак, набираю я самым удобным для себя способом. Обычно я две первые начальные петли набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще нужное количество мне петель. Вы же набираете, как вам удобно. Итак, 52 петли. Желательно отступите сразу от края подлиннее хвостик, для того, чтобы после набора вот этих петелек у вас остался хвостик в районе 20 сантиметров. Он нам понадобится для того, чтобы потом сшивать резиночку далее достаем свободную спицу и начинаем вязать поворотными рядами первый ряд первый ряд это распределение резиночки один на один первую кромочную я буду всегда снимать и затем чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так далее до конца ряда я чередую лицевая изнаночная кромочная последняя петля ряда у нас изнаночная второй ряд вяжем по сформированному рисунку. первую кромочную снимаем далее у меня идет лицевая я вяжу лицевую за дальнюю полупетельку лицевой далее идет изнаночная за ближайшую полупетельку лицевая над лицевой изнаночная над изнаночной и так до конца второго ряда я довяжу по рисунку и провяжу резиночку уже по сформированным петелькам по распределенным таким образом где-то около 9 сантиметров то есть пока у меня наберется 9 сантиметров ширину я люблю пошире резиночку соответственно потом просто следок не будет спадать с ноги чем шире резиночка но слишком широкую тоже не следует делать для того чтобы просто нога влезла в этот следочек вот, вот сейчас я довязываю второй ряд и так точно буду продолжать пока не наберется нужная мне ширина резинки связала 9 сантиметров резиночки и оказалась в изнаночном ряду там где у нас вот такая красивая наборочная косичка это будет первый ряд у меня при вывязывании высоты то есть после резиночки я еще провяжу 4 рядочка высоту высота у меня будет вязаться как и все последующее вязание платочной вязкой чередование просто лицевых рядов и с лицевой и с изнаночной стороны поворотными рядами вот это у меня будет лицевой ряд, то есть красивая наборочная косичка у меня с лицевой стороны. связала я 9 сантиметров и сейчас нахожусь с изнаночного ряда со стороны вот такой красивой наборочной косички. Это у меня будет лицевая сторона, то есть я буду вот таким образом сшивать, чтобы красивая косичка у меня была с лицевой стороны. И сейчас 4 ряда я провяжу платочной вязкой, то есть это просто лицевыми петлями, поворотными рядами вот первую кромочную снимаю, далее лицевую я провязываю над лицевой за дальнюю стеночку и лицевую над изнаночной за переднюю полупетельку. То есть, смотрите, вот так красиво разворачиваем петли, как у нас по ходу вязания. Вот лицевая над лицевой и изнаночная я также провязываю ее лицевой. Вот и все. Переходим на лицевые петли полностью в этом ряду. В следующем ряду я также свяжу лицевые петли и вот таким вот образом повторю еще 3 ряда, то есть это до конца, чтобы у меня в общей высоте было около 10 сантиметров. То есть я перешла просто на платочную вязку. В дальнейшем платочная вязка это чередование лицевых петель и с лицевой и с изнаночной стороны поворотными рядами будет у нас до конца вязания то есть я перейду после резинки на платочную вязку сейчас так она у меня и будет платочной до конца и так вот я довязываю до конца ряда поворачиваю и снова провязываю лицевыми петлями вот я связала 4 ряда и от начала вязания у меня сейчас провязана с половиной сантиметров я хочу чтобы было 10 поэтому я еще пару рядочков сейчас туда обратно свяжу лицевыми петлями такой же платочной вязкой но перед этим я рекомендую вам сделать некоторые расчеты для того чтобы мы понимали что нам делать дальше смотрите я вяжу на 39 40 размер Соответственно, на плотную ножку я брала 52 петли, возможно, вы брали 48, то есть вы берете, возможно, свои 48 петель. И что мы с вами связали? Мы с вами связали 9 сантиметров резиночкой 1 на 1 затем я хочу, чтобы у меня была общая высота 10 сантиметров, соответственно, 1 сантиметр мы связали с вами платочной вязкой перешли на платочную вязку, 4 ряда и плюс я пишу 2 ряда лицевыми петлями, то есть почему я пишу 4 плюс 2. Сейчас на вот этих двух рядочках мы с вами сделаем распределение петель для того, чтобы вывязывать уже непосредственно мысок, пяточку и так далее. Я беру сейчас максимальный размер из своего предполагаемого размера то есть смотрите 39 40 я беру максимальная 40 40 размер у нас это 27 сантиметров вот я пишу 27 сантиметров в сороковом размере 27 мы сейчас должны поделить на 2 Почему я сейчас вам расскажу. Вы берете свое число. То есть, возможно, это у вас, к примеру, если на 36 это 23 сантиметра, на 37 24 сантиметра, на 38 25 и так далее. То есть, вы берете сантиметры размера нужного вам и делите на 2. Я 27 делю на 2, соответственно, получается 13,5. То есть, 13,5. Это размер условного скажем так, пол ноги, то есть пол стопы, верхняя часть носочка. Это общее число стопы. Соответственно, общее число стопы я прибавляю пол стопы верхней части и получаю число, у меня это 40 целых, ну 45, 40 с половиной. На сороковой размер мне нужно провязать длину от пяточки до мыска и вернуться с мыска до пол носка вот это 40 с половиной сантиметров как бы вот такая вот длина условно говоря ноги если вот мы предположим что это ножка ну возможно немножко коряво то вот эта часть у нас получается 13 и 5 и вот эта длина у нас получается 27 сантиметров. У вас свое здесь число может быть. Учтите это. Вот, вот эту длину мы сейчас и начнем вывязывать. Пока мы с вами связали вот эту часть, вот эту. То есть это у нас резиночка плюс платочная вязка. Я думаю, что здесь вам понятно. Вот. Но если мы сейчас свяжем 40,5 сантиметров то это получится слишком длинно плюс платочная вязка у нас имеет свойство как и резиночка растягиваться то я смело от этого числа уберу ну где-то два с половиной сантиметра то есть я сейчас округлю 40 с половиной минус два с половиной это 38 38 может быть с половиной сантиметров то есть я буду вязать вот это число вы можете отнять допустим не два с половиной два полтора то есть если вы считаете что вы вяжете очень туго и вам вот здесь нужно больше сантиметров вот а у меня как я уже говорила 39 40 то я отниму два с половиной сантиметра возможно я добавлю пол сантиметра я потом посмотрю я потом сделаю скажем так замеры и посмотрю довяжу ли я эти пол сантиметра или нет пока я оставляю расчеты 38 сантиметров на размер 40 если вы набирали 52 петли, как и я, то нам нужно определиться, сколько же петель мы будем набирать для того, чтобы связать вот эту длину. То есть сколько у нас петель занимает полноги. Вот так. То есть это как бы полноги получается и возвращается. 52, вы, возможно, берете свои 48. Нам нужно поделить пополам. То есть 52 делим пополам. У нас это получается 26, соответственно 26 это занимает у нас центральная часть. И 26 делим на 2, это получается 13, соответственно 13 здесь и 13 здесь. Это все петли, которые мы будем, скажем так, распределять для того, чтобы поделить на вязание вот этих 38 петель. Если же у вас 48, я вот здесь напишу 52 петли если же у вас 48 петель точно также делим на 2 это 24 петли 24 делим пополам это по 12 петель сейчас я вам покажу что мы с ними будем делать дальше да и здесь я для себя отмечу что это 38 именно сантиметров не рядов не петель а именно сантиметров то есть которые мы будем провязывать и также еще следует учесть, что если мы возьмем 26, а здесь 24 петли, то для вот этих размеров это слишком получается широкая у нас полосочка, которую мы будем, скажем, сшивать в условный следок. Поэтому я предлагаю вам по одной петельке раскидать еще дополнительно, то есть здесь у нас 24, я предлагаю вам оставить 22, а то и 20, то есть вы можете по одной либо по две петельки вычесть из центральной части и распределить на вот эти две части равномерно, то есть смотрите, у нас получается вот эти части пойдут на пяточку, то есть на заднюю стопу, поэтому мы можем ее сделать шире, чем перед, соответственно отнимаем от центральной части, если узкая нога, смело отнимаем по 2 петли, то есть оставляем 20, а закрываем по обеим сторонам по 14 петель, если же нога средней, скажем, плотности, средней ширины, можете оставить 22 петли, а здесь добавить по 13, точно так же и здесь. Если 26 у нас условных мы оставим, то это получается даже для широкой ноги, это скорее даже мужская нога получается, мне этого не нужно, вот, поэтому здесь я оставлю 20 4 петли и распределю еще, добавлю по одной петле на боковые стороны. То есть здесь у меня будет 14 петель. Я отниму по одной петельке, добавлю точнее по одной петельке, и отниму от центральной части две петли. Соответственно, у меня получится 24 петли. 14 и 14. Здесь вы можете оставить на свое усмотрение 20, 14, 14, либо же 22, 13, 13. Здесь вы уже смотрите сами. Я буду закрывать вот таким вот образом, чтобы оставить на ширину нужную мне для а, вот этой широкой ноги 39-40 размера. И также нам нужно сейчас оказаться в начале... Изнаночного ряда мы с вами договаривались, что вот эта наборочная косичка у нас будет красивая с лицевой стороны. Соответственно, я довязала еще один пятый ряд. И в шестом ряду мы с вами уже, уже, начнем, уже начнем делать распределение петелек и формировать а, непосредственно уже прямое вязание. Итак, довязав пятый ряд, в шестом изнаночном ряду в начале ряда нам нужно закрыть первую из трех частей. То есть у меня это 14 петель. Как я это буду делать? Первую кромочную снимаю, далее я провязываю следующую петлю лицевой и перекидываю на эту лицевую кромочную петельку. Далее следующую провязываю лицевой, перекидываю на нее вторую вторую петельку. Далее третья лицевой и на нее перекидываю петлю. Четвертая лицевой перекидываю петлю. Пятая лицевая перекидываю петлю. Шестая лицевая, перекидываю петлю. Седьмая лицевая, перекидываю. Восьмая лицевая, перекидываю. Девятая лицевая, перекидываю. Десятая. Одиннадцатая. Двенадцатая. Тринадцатая. Четырнадцатая. Когда закрытие делаете петель, не слишком стягивайте, чтобы у вас здесь не было стянутая, скажем так, вот эта часть. Вот. Довязываем далее до конца ряда просто лицевые петельки. Мы закрыли с вами первую часть, соответственно, у меня это 14 петель и остается 24 и 14 довязать лицевыми петлями до конца этого ряда. Кромочная петля изнаночная. Далее разворачиваем на лицевой ряд. И это седьмой ряд у меня от резиночки. С этой стороны симметрично мы закроем вторую часть в 14 петель. Точно так же кромочную снимаем. Далее следующую провязываем лицевой. Перекидываем на нее кромочную. Это первая лицевая закрытая. Далее вторая лицевая закрытая. Третья. Четвертая. Девятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая. Все, я закрыла с одной и с другой стороны по 14 петель у меня должно остаться 24 петли Итак, первую я буду использовать как кромочную и последнюю изнаночную провязывать как кромочную вот она у меня ширина стопы как вы видите она достаточно широкая но мне такая и нужна. вы можете здесь откинуть по две петли как я уже говорила но для узкой и средней ноги вот это достаточно будет то есть если вы оставите здесь даже 20 петель по центру это достаточно можете оставить 22 петли а теперь на условных 24 петлях либо же на 20 22 мы вяжем просто такой вот шарфик и длину я буду вязать 38 сантиметров вот 38 сантиметров у меня провязано я сейчас нахожусь в начале изнаночного ряда вот так у меня выглядит и я предлагаю вам закрыть все абсолютно петельки первую кромочную я снимаю далее каждую последующую петлю провязываю лицевой и перекидываю предыдущую петлю на провязанную последующую лицевую вот так то есть лицевая протяжка как это мы с вами делали при переходе на вот этот условный шарфик прямого вязания слишком не затягивайте петельки чтобы не было стянутое закрытие петель вот и сейчас мы начнем с вами сшивать воедино условный наш следок вот так я закрываю не туго вот. и закрываем до конца пока у нас не останется ни единой петельки вот так в конце я провязываю как всегда последнюю петлю можно изнаночной можно лицевой как вам удобно и смотрите оставляем длинный хвостик для того чтобы вам потом не пришлось присоединять ниточки вот, нам нужно оставить максимально длинный хвостик, насколько вы скажем, сможете сшивать таким хвостиком И затем продеваем его, отрезаем и продеваем сквозь оставшуюся петлю вот таким вот образом Далее я вам рекомендую поделить ниточку на две части У меня нить состоит из пяти ниточек тоненьких, поэтому я отделяю Приблизительно пополам, то есть у меня это получается не совсем полноценно ровно, но на 2 и 3 ниточки. Получается я делю вот эту полностью всю нить пополам. У меня получается 2 ниточки. Я вам сейчас расскажу и покажу для чего я это сделала. То есть смотрите, вот так вот поделили. Она будет у вас немножечко крутиться, но ничего страшного. Вот смотрите, мы поделили пополам сейчас мы будем сшивать наш носок условный или следочек таким образом смотрите вот у нас была резиночка и небольшая высота платочной вязки вот так я, обратите внимание, складываю с лицевой стороны то есть у меня вот эта наборочная косичка лицевая будет сверху вот так нам нужно сделать выполнение швов вот это сшить то есть там где у нас резиночка, вот эту часть которую мы только что закрыли и э, при переходе закрытые петельки и вот эти боковые стороны, то есть нам вот это нужно шить, для того чтобы не делать присоединение лишний раз ниточки мы будем сшивать вот этой нитью одной сюда, второй нитью сюда, а резинку мы сошьем той ниточкой, которую я вам говорила оставить при наборе изначально петелек то есть вот этой ниточкой мы сошьем резинку и вот эту небольшую высоту платочной вязки то есть вдеваем сейчас ту первоначальную ниточку которую мы оставили при наборе и вдеваем ее в иголочку будем сшивать вот это вот эту часть пространства именно где у нас резинка поворачиваем для себя удобной стороной еще раз повторюсь, мы сейчас находимся с вами с лицевой стороны так мне кажется гораздо удобнее сейчас шить вы будете видеть, как у вас будет выглядеть уже лицевая сторона я беру за максимально крайнюю вот эту косичку кромочную обратите внимание, с одной стороны и косичка кромочная с другой стороны вот за эти кромочные косички я и буду сшивать сейчас я сделаю несколько стежков, чтобы закрепить максимально верхушечку и далее начну сшивать именно между собой. Вот смотрите, я закрепила, как бы соединила получается. И теперь я перехожу на кромочные петли. У нас есть вот такой промежуточек, смотрите, между кромочными петлями, вот такой. То есть как бы между рядья. Вот в этом междуряде я и буду захватывать вот этот, как бы, промежуточек. И за него я буду сшивать. Возможно, вы хотите как-то э, по-другому по-своему э, сшивать. То есть, вы, возможно, какой-то способ хотите выбрать свой. Самое главное, нам нужно сейчас сшить максимально аккуратно, для того чтобы косичка имела такой минимальный, скажем так, перепад и э, также самое главное не стягивайте когда будете ее сшивать немножечко вот так подтягивайте э, к краешку ну то есть э, ниточку чтобы не стягивала сшивание вот чтобы нитка у вас не слишком имела ну, точнее не нитка а резинка не имела перепадов слишком слишком вот я сейчас дошиваю до самого конца то есть вот эти у меня две стеночки должны соприкоснуться дойдя до конца вот я соединяю за кромочную косичку там где у нас было закрытие петель и замыкаю вязание вот смотрите сшили мы эту часть теперь я вам предлагаю закрепить ниточку Можете еще раз продеть ее сквозь вторую стеночку. И э, я предлагаю вам закрепить ниточку таким образом, чтобы у вас не образовывалось с внутренней стороны узелко. Либо же, если они даже и есть, то э, как-то таким образом, чтобы они потом в носке не мешали. Я это обычно делаю вот здесь, вот прям под самым, э, скажем так, э, условным швом с внутренней стороны, он мягкий, очень не муляющий то есть я вдеваю ниточку, у меня образуется петелька, я в эту петелечку продеваю рабочую нить, затягиваю петлю и снова пропускаю сквозь новообразованную петелечку и снова затягиваю, то есть здесь получается мягкий такой вот, ну как бы даже не узелочек, он такой просто такой вот краешек, вот здесь он ничего не мешает и не муляет, теперь я отрезаю вот эту ниточку и все далее вдеваем ниточку в иголочку одну из вот этих которую мы рассоединяли одна у нас уходит в сторону она нам пока не нужна а второй мы будем сшивать вот эту боковую стеночку для этого мы берем хорошо присоединяем вот здесь вот в уголке и начинаем сшивать Каким образом это мы начинаем сшивать, сейчас я все покажу. То есть я вот так вот пропускаю сквозь уголочек и хорошо затягиваю ниточку. То есть как бы начинаю сшивание вот так. Далее у нас снова здесь кромочные косички. Можете сшивать за непосредственно петли ряда. То есть вот она первая петля ряда. Вот она, вот она, вот, вот. Точно так же и с этой стороны вот она петля вот она вот она вот она можете за петли ряда я буду сшивать за промежутки между рядом то есть смотрите вот она кромочная косичка и поддеваете между первой и второй петлей вот она боковая я буду сшивать именно за вот эти боковые междурядовые такие вот петли смотрите вот между первой и второй петлей захватили прошили. Снова между второй и третьей петлей захватили и прошили. Опять же, таки сильно не стягивайте ваше сшивание. Точно так же, как и на резинке, я буду каждый раз поправлять, подтягивать. Сшила вот буквально несколько петелечек с одной и с другой стороны. Потянула назад. Сшила с одной и с другой стороны. Потянула назад. То есть, чтобы у меня не затягивалось сшивание. И все, вот так вот просто. Сшиваем по очереди, захватывая то с одной, то с другой стороны между рядами. Еще раз повторюсь, хотите, можете захватывать непосредственно петли ряда. Вот такой получается аккуратный шовчик. Вот он мягенький и его практически, ну как бы его видно, но он, скажем так, не кидается в глаза и он будет с боковых сторон. Вот так. Когда у вас останется небольшое отверстие и всего несколько рядочков нужно будет допрошивать, я предлагаю вам их стянуть и как бы нанизать. То есть получается, смотрите, я провязываю, ой, прошиваю, не провязываю, прошиваю как бы нанизывая вперед иголкой вот эти все ряды и стягиваю. Для чего я это сделала? Для того, чтобы у вас слишком такого жесткого перепада не получилось. И после того, как вы стянули, Можете немножко вот это отверстие, как бы ну так, допрошивать. То есть, смотрите, получается, я прячу вот таким вот образом, то есть, как бы, как бы продолжаю нанизывать, но при этом параллельно стягиваю вот так, то есть чтобы здесь не получилось уголка, а получилось как бы немножечко закругление, я считаю, что это лучше будет, чем если вы допрошиваете до конца. То есть получится угол. С внутренней стороны мы точно так же я фиксирую ниточку и мы прячем хвостик. Тоже вот так вот продели где-нибудь, чтобы не очень мешало. Затем в образовавшуюся петельку снова продеваем ниточку и прячем. Фиксируем ее хорошо. И обычно я сквозь вязание здесь вот пропускаю ниточку и снова ее отрезаю. Мы с вами сделали уже два шва, первый, второй и теперь вдеваем ниточку в иголочку оставшуюся и будем сшивать вот эту часть. Обратите внимание, чтобы она не была ни в коем случае стянута, это часть, которая уходит на пяточную зону и теперь остается нам сшить вот эту пяточную часть. И вторую боковую. Вторую боковую мы будем сшивать точно так же, как и первую, пристянув немножечко петелек. Здесь, если вы помните на задней стороне, там, где мы делали закрытие петелек, я с центральной части еще перекинула по одной петле. Поэтому вот эти две петли нам следует равномерно распределить при сшивании, то есть количество петель с верхней части, там, где резинка, у меня будет на 2 больше, чем с нижней. Поэтому это следует учесть при сшивании и опять же таки повторюсь не стягивая я сейчас поворачиваю боковую сторону чтобы мне было удобно можете поделить вязание пополам вставить булавочку и этот центр булавочкой продеть здесь то есть чтобы вы не запутались по количеству петель я этого делать не буду я думаю что все будет хорошо вот поэтому в деле ниточку в иголочку и смотрим мы фиксируем нитку здесь точно также в междурядье вот и начинаем сшивать то есть я ввожу снова сначала в одну часть затем во вторую часть здесь у нас как вы помните вот она кромочная косичка точно также поэтому косичка закрытия я бы даже сказала поэтому точно так же я не захватывая изнаночный ряд вот она у нас просто по лицевым косичкам иду и хорошо скажем так фиксирую ниточку здесь у нас между ряде вот она тоже ряд закрытия. Поэтому хотите, можете за кромочные косички. Как вам удобно, так и сшиваете. Вот. Сейчас здесь ниточка будет длиннее. Поэтому осторожнее, чтобы она не путалась. Вот Сшиваем петля в петлю. Но еще раз повторюсь, что помните, у нас на две петли сверху длиннее, чем снизу. Ну, То есть сверху, я думаю, вы понимаете, сейчас я держу резиночку скажем так сверху поэтому часть снизу можете прошить сейчас уже захватывая второй раз одну и ту же часть снизу вот а сверху захватывая следующую уже то есть таким образом вы сошьете первую петлю и точно также повторите это где-то в конце точно также то есть прошивая один раз и второй нижнюю петлю одно и то же а сверху брать последующую то есть и тогда у вас соприкосновение идет полностью одинаковое количество петель не затягиваем и дошиваем до конца эту сторону я дошивала практически до конца стороны в конце я захватываю кромочные по уголку и прошиваю для того чтобы мне соединить максимально одну и вторую сторону и сейчас я перехожу на боковой шов сразу же переходя на вот эти боковые стороны вот так вот я захватываю как всегда между ряди и перехожу на сшивание между рядами боковой стороны вот так и все точно так же, не затягивая, как и первую сторону, прошиваем постепенно, постепенно. Если вы прошивали за ряды, а не за между ряды, как это делаю я, то точно так же продолжаете за ряды и прошивать с другой стороны. То есть симметрично делаете, что с одной, так и с другой стороны. И не забываем, что мы стягивали несколько крайних рядов, поэтому дойдя до конца ряда, практически вот этого бокового ряда. Стянем точно такое же количество петель. Ну или условно, скажем так, для того, чтобы немножечко закруглить а, наше сшивание. Вот так. Вот я снова пока дошла до конца практически и нанизываю вот таким же образом, как и в первый раз, как бы между ряди, вот и снова стягиваю, вот так стягиваю, как бы получается снова наш уголок, насколько это можно и прошиваю, чтобы спрятать немножечко а, вот эти, ну, как бы сборочку нашу, да, условную вот я прошиваю ее вот спрячу как бы немножко да вот эти петли которые мы с вами собрали и все и вытаскиваю на изнаночную сторону фиксирую ниточку вытаскиваю я с изнаночной стороны и здесь точно так же, вот так немножечко привыверну чтобы было удобно все, ниточку я вытащила. Сейчас зафиксирую ее, чтобы было мне удобно спрятать. Еще раз в в иголочку, у меня вытащилась и все. Смотрите, точно так же я фиксирую все как обычно. Захватываю ниточку, сквозь образовавшуюся петельку пропускаю рабочую нить. Ее затягиваю и снова пропускаю. Вот так теперь этот условный узелок но он будет достаточно мягким я пропускаю сквозь вязание и все здесь ниточку достаточно отрезать и все выворачиваем на лицевую сторону вот здесь у нас так немножечко топорщится поправили все Вот. Благодаря стянутым не такие вот острые получаются углы вот. и не такое квадратное вязание. Хотя, если честно, как по мне, то оно все равно немножечко квадратное. Вот, смотрите, достаточно аккуратные получаются швы, таким образом, если делать их на лицевой стороне. Вот так выглядит у нас сшивание. Здесь идет резиночка и достаточно эти Следочки, примерить, следочки, носочки. Вот, если вам все понравилось, делайте второй. И обязательно не забудьте лайкнуть. Спасибо вам, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!